Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! Альтернатива шарлотке – французский яблочный пирог «Амвизиблен» или «невидимый». А почему, собственно, «невидимый»? Все просто – в нем не видно теста, а только слои яблок. А когда вы его пробуете, то такое чувство, что между слоями яблок нежный и легкий крем, а не обычное тесто. Пирог очень прост в приготовлении, а ингредиенты найдутся, ну, в каждом доме. В миску вбиваем два яйца, засыпаем ванильный сахар и обычный. Взбиваем до тех пор, пока масса не поднимется и не побелеет. После чего вливаем молоко и растопленное сливочное масло. Слегка перемешиваем. Засыпаем просеянную муку с небольшим количеством разрыхлителя. Замешиваем тесто чуть гуще, чем на блины. Яблоки должны быть нарезаны на тонкие слайсы и как следует вмешаны в тесто. От этого зависит успех пирога. Поэтому я их натираю прямо в тесто, а затем деликатными движениями перемешиваю все вместе. Важно, чтобы слайсы яблок не поломались. Свою силиконовую форму я смазала сливочным маслом. Обычную форму лучше застелить пергаментной бумагой. Выкладывать тесто, тщательно приглаживая яблоки. Они должны быть в горизонтальном положении. В конце залить оставшееся жидкое тесто, немного встряхнуть форму и отправить запекаться при температуре 180 градусов. Всего пирог выпекается около часа. Невидимый пирог можно подавать и просто так, без ничего но французы подают его с миндальной крошкой. Для этого нужно перетереть сливочное масло комнатной температуры с сахаром, щепоткой соли и миндальной мукой. Полученной крошкой посыпать полуготовый пирог и выпекать еще минут 20-25. Невидимый пирог очень вкусный и в теплом, и в холодном виде. Мягкие и ароматные яблоки в купе с нежнейшим тестом составляют невероятный тандем.